بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من صختك ونقماتك ووفقني فيه لقراءتي آياتك برحمتك «Я Архамар Рахми. «О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему удовольствию и отдали от своего гнева и дай мне возможность в этот месяц читать Твои аяты О Милостивый Милосердный» Аллаха милостивого, милосердного. Первая просьба благочестинного, сия довольство Бога. Что такое довольство Бога? Довольство родителей и уважение к ним. Пророк Ислама, мир ему, и благословение Аллаха сказал, довольство Аллаха, Вдовольствие родителей и гнев Аллаха в них гневе. Имам Джавад, мир ему, сказал, «Есть три вещи, посредством которых раб достигает довольства всемогущего Бога. Первый, много просит прощения и делать дуа, то есть молиться. Второй, смирение, хорошее поведение» и мягкость по отношению к другим и отсутствие высокомерия перед другими. Третье – раздавать много милостини и помогать бедным. И последнее – благодарить Аллаха, то есть выражить благодарность за материальные и духовные блага что и является причиной довольства Бога.